Любой человек должен думать о своей пенсии сейчас самостоятельно. Только 20% людей доживает выше пенсионного возраста. Выбора этим не заниматься нету. Я хочу сейчас представить, пригласить следующего спикера. Это учредитель компании «Территория инвестирования». Достаточно серьезный, можно сказать, что предприниматель с большим опытом, с с юмором относится к многим серьезным вопросам, но при этом обладает достаточно серьезным результатом. И я хочу, чтобы вы также поаплодировали. Это Андрей Меркулов! Так, ну что, всем доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Много новых лиц, много тех, с кем уже не первый раз видимся. Сегодня я решил дать достаточно сжатую, но очень важную, на мой взгляд, тему. Мы несколько раз показывали, что в принципе ну, любой человек, проживающий в странах СНГ, не имеет право не заниматься своей пенсией, потому что в этих странах пока что самые большие отчисления в пенсионные фонды в мире. Ну, то есть относительно ВВП это прямо очень много. В 2020 году дефицит пенсионного фонда составит 118 миллиардов. То есть это... Очень большая сумма, чтобы вы понимали. Госдума заразила опять накопительную часть пенсии до 2022 года. Этот уже факт, и, скорее всего, это так и будет продолжаться. То есть, на мой взгляд, тренд не очень хороший, о, к сожалению, он находится не только в России. То есть очень многие страны мира, они идут тем же путем. Многие уже, в принципе, платят либо мизерные пенсии, либо, в принципе, не платят. Это Таиланд, в Китае только 60% населения вообще не получает пенсии, 40% живущих в городах, они что-то получают. То есть, в принципе, государство приходит к пониманию, что пенсия – это личное дело каждого человека гораздо быстрее, чем люди. То есть, И это на самом деле странно. Потому что все мы находимся в состоянии, что… Ну, скорее всего, с нами этого не случится, и меньше всего мне бы хотелось в 60-65 лет оказаться в ситуации, а что если случится. Поэтому я начал искать стратегию, как можно, там, используя конструкции, которые есть в территории инвестирования, решить эту задачу за короткий срок. То есть условия какие? Нужно сделать за короткий срок, иметь какие-то инвестиции либо вообще их не иметь, это тоже есть такие конструкции, это в любом случае будет компенсироваться другими вещами. Ну, про пенсионный возраст вы все знаете. Тут надо понимать то, что пенсионный возраст мужчины вот здесь написано 65 лет. А почему-то, да? То есть 65 лет, а продолжительность жизни чуть меньше 72. То есть вот фактически за 72, за вот эти вот семь лет очень многие люди. А еще была интересная статистика то, что только 20 процентов людей доживает выше пенсионного возраста. Ну, то есть как бы это вроде высшей продолжительности жизни. То есть это вроде как бы средняя продолжительность. Но за счет того, что многие живут 100, там, например, где-нибудь в Дагестане. Ну, короче, для чего я это все показал? На самом деле самое важное то, что любой человек должен думать о своей пенсии сейчас самостоятельно. То есть пенсия, я подразумеваю, это пассивный доход, который не зависит от вашего включения. То есть вы получаете денежный поток, когда вы работаете, либо путешествуете. Ну, это уже много раз мы про это говорили. Просто здесь надо понять, что выбора этим не заниматься нету. Так, суть выступления: как создать пенсию 50 тысяч рублей в течение следующих двух месяцев? Кому эта задача в принципе актуальна, интересно, То, что кто готов там пару месяцев поработать? Какие критерии были? Я их сейчас быстро озвучу. Их шесть штук. То есть, у меня нет времени на то, чтобы заниматься этим достаточно долго, лучше я использую этого кредитное плечо, хочу сделать так, чтобы недвижимость сама себя выкупала. То есть, мне сейчас этот денежный поток не сильно нужен, поэтому мне бы хотелось, чтобы ипотека была там на 10 лет, либо на 7 лет, и чтобы жильцы, которые там приходят в посуточную аренду, чтобы сами себя окупали. Я несколько стратегий расскажу. Соответственно, до 15 лет, на мой взгляд, даже многовато, то есть я бы хотел ложиться в 10 лет. Если получится ложиться в 7, это будет вообще замечательно. Если будет небольшой денежный поток, я, конечно, не расстроюсь, и чтобы этим я не занимался самостоятельно. Вот такие критерии. Кого, в принципе, в принципе согласны с этими критериями, то что… Вот. И еще если бы за меня все это сделали, вот это вообще был бы огонь. Как бы вот это, о, сразу и две руки из зала, так вот это, да, самое первое, еще там, а первым двум скидка, короче, и все, и мы продали эту услугу. Смотрите, как сделать пенсию 50 тысяч рублей, это можно даже сфотографировать, причем рекомендую прямо в сторис это отметить с хэштегом, который там был. Потом скажу, зачем это надо, потому что тем, кто в сторис запишет, мы потом еще дополнительную скидку на вот эти услуги сделаем от партнеров. Первое – это доходный дом в Подмосковье. Ну, то есть многие хотят доходный дом. Я 4 года тоже был на вашем месте, 4 года назад. То есть я не 4 года хотел, а 4 года назад захотел и потом сделал. То есть у меня как-то решение между тем, что мне это было надо, произошло очень быстро. Я запустил, вот прошло 4 года, он сейчас заселен на 100%, и в принципе… Ну, то есть вопрос 50 тысяч уже давно не стоит. Этот доходный дом ⁇ это ну, половина от, там, от ваших там, всех потребностей финансовой свободы, которые только могут быть. Ну ладно, 30%, потому что я допускаю то, что кто-то хочет яхту и замок, и, возможно, там расходы будут больше. А, апартаменты в Москве. Вот эта стратегия в пенсионной недвижимости, которой мы будем сейчас заниматься в годовой программе. Суть стратегии ⁇ того, чтобы закрыть 50 тысяч рублей, нужно всего одни апартаменты которые будут сдаваться в посуточную аренду личный капитал а при этом от одного до полутора миллионов примерно. Ну то есть это можно внедрить. Значит, доходный дом в целом, скажем так, есть ребята, которые реализуют без денег. То есть есть прямо вот, как это, совсем инвесторы с опытом, к которым я себя не отношу. То есть они могут это сделать без денег. У меня без денег не получилось. Я в свое время, этот, дом, там, около трех миллионов у меня на все ушло, но в целом, там, помню, 3, я точно или 5. Но, короче, в марафоне я цифру точно считал, я специально не стал ее сюда вытаскивать. Получается, есть еще одна интересная стратегия, это морские контейнеры. То есть у нас скоро на YouTube-канале выйдет видео, и как раз про эту стратегию записывали подробный разбор, но кто был на мероприятиях, уже несколько раз видели стратегию, то что... Берется площадка, берутся морские контейнеры, там 30 футов 160 тысяч, 40 футов стоит 100 тысяч рублей, и они сдаются очень неплохо под складские помещения, если их распилить. Ну то есть это не очень сложная стратегия, ее огромный плюс в том, что фактически вы можете ее сделать вообще без вложений, то есть пойти взять потреб-кредит и реализовать эту стратегию. Причем она себя будет окупать в течение 3-4 лет, этот кредит выкупается и все, у вас денежный поток там 150 тысяч. То есть, но опять же здесь… Ну, как бы все нужно начинать с тестирования, потому что я в своем городе попробовал морские контейнеры, они у меня зашли. Просто как минимум у меня не сходится математика себестоимости покупки металлического контейнера и суммы, за которые люди готовы снимать. Но при этом в регионах могут неплохо работать также гаражи, если вы найдете, как их сдавать в коммерцию. То есть вполне себе, мы снимали, когда у меня был оконный бизнес, мы снимали гараж на окраине города в промышленном районе, и мы платили за него 15 тысяч рублей в месяц. Это был обычный гараж, его можно купить там за 200 тысяч капитальный. То есть условно такие стратегии будут работать. Поэтому суть вашей личной пенсионной реформы в том, чтобы выбрать какую-то одну стратегию. Ну то есть, а кто хочет все сделать, прямо уже появилось, да, вот, ну, как бы, я такой же человек точно. То есть мне хочется и это, и это, и это, поэтому, ну, вы можете просто начать сверху вниз, например, или снизу вверх. То есть вот просто в любом порядке. Значит, как я сейчас действую? То есть доходный дом у меня есть? Доходные контейнеры для, ну, нужно искать площадки в Москве, это для меня пока что самое основное ограничение. Если модель бизнеса мне понятна, то с площадками и с тестированием спроса я пока просто не готов заниматься лично. То есть, если вы в этой теме горите и понимаете, как там делать монетизацию, просто напишите мне в инсту и, и в принципе, может быть, что-то придумаем. Апартаменты от 18-25 квадратов, стоимость таких апартаментов, ну скажем так, до 4,5 миллионов рублей. То есть это апартаменты недалеко от метро, это не доли, то есть не должно быть долей, это не ипотека, о, точнее, это ипотека, то есть как не ипотека, наоборот. То есть недвижка сама себя выкупает, это должно быть рядом с метро в пешей доступности, и это можно сдавать посуточную аренду. То есть, вот такие критерии я задал. Я нашел ребят, которые в принципе это делают. То есть они мне эти критерии обозначили, что в принципе это существует. Какой плюс? То есть первый плюс то, что ну, я ушел от распила сейчас. То есть, ну, по крайней мере, конкретно в доходном доме был распил, здесь я хочу просто иметь какой-то, ну, то есть. В идеале мне бы хотелось там с десяток ликвидных апартов, которые, ну, если что, может, там, вот это пенсия для ребенка, это для второго, там это там иммунообразование, а это вот мне на, на домик в деревне. То есть, если эту стратегию получится масштабировать, ну, по крайней мере, мы сейчас запланировали как раз в понедельник, поедем с человеком смотреть одни из таких апартаментов, возможно, что-то получится, будут да. Держать вас в курсе. Соответственно, смотрите, вот можно либо отсканировать QR-код, либо написать мне в директ. 5 вариантов из наличия. То есть, вот из того, то, что я рассказал, стоимость 100 тысяч рублей. Соответственно, если в сторис отметили выступление, напишите, я скажу, делаю 10% скидку еще. То есть пять вариантов объектов, которые есть в наличии, которые можно купить в ипотеку стоимостью до 4,5 тысяч рублей, которые можно сдавать в посуточное управление. Причем это можно получить под ключ. То есть эти же ребята смогут эти апарты взять потом в управление. Вопрос номер два. А кому 50 неинтересно, кто бы хотел? Вот вопрос поинтереснее, кто бы хотел 150 200 тысяч пенсию? Вот просто за тот же срок. Ну то есть 50 скучно, я согласен. Есть магическая формула, на которой я заканчиваю это выступление, чтобы вы как раз эту мысль в себе отложили, потому что большинство людей, они, к сожалению, вот на втором этапе про это забывают. Чтобы сделать из 50, 100, 200, 300 нужно сделать очень сложную технику, она называется повтори. То есть И очень часто, когда общаешься с ребятами, инвестирование да, вот в ощущениях многих, даже профессиональных людей, Должно быть каким-то интересным, да? то есть там два фактора, должна быть диверсификация, ну это так и есть, она должна быть, просто нужно не терять головы, и у тебя не должно быть 50 вариантов инвестирования, да, то есть ты и в яхтах, и в контейнерах, и в доходных домах, и посудкой, и складами где-нибудь занимаешься, ну то есть если ты занимаешься в чем-то хорошо, и это у тебя один раз получилось, то есть не нужно вот это бросать и делать следующее, нужно просто найти способ это повторить. У нас есть опять же очень неплохое видео на канале, который называется «Где взять деньги на инвестиции?». Кто смотрел его? Ну, то есть там отлично. Там была суть про то, что ты сначала делаешь простой доходный гараж, потом просто делаешь пул доходных гаражей, и у тебя больше никогда нет проблем с инвесторами. Ну, то есть просто, ты если ты умеешь хорошо умножать деньги, суть инвестирования – ты как раз сначала увеличишь капитал, потом создать денежный поток. Собственно говоря, все. Спасибо.